Здарова, мужские мужчины! Ну что, по классике жанра выкатываю вам мега субъективный сезонный топ оружий в мобильной колде. Сразу шибану дисклеймер. Модули на представленных пушках я собирал исходя из своих вкусовых предпочтений. Вы же собирайте оружие исключительно под себя. Хорошо? Ну вот и договорились. К слову, скажу по секрету, что именно в этом киноматериале у тебя будет возможность залутать один из 30 боевых пропусков. Об этом я расскажу чуть позже, но уже смело можешь на префайере зашибать кулакич и подписываться на данный киноканал. Сегодня я не буду мучить тебя цифрами, таблицами и прочей математической хернёй, только мой комментарий и сборка. Топ будет необычным, в каждом классе я буду выделять две лучшие пушки на данный момент. Начнем с дробовиков. КРМ Как и в былые времена, это один из самых приятных помповых дробашей в игре. Помню, как многие из вас просили у меня на него сборку, ибо с ней он крошит врагов гораздо лучше. На дробовиках Стоит помнить про разброс дробинок при выстреле. Поэтому моя сборка на КРМ выглядит вот так: она не изменилась с прошлого раза и по сути она дефолтная. Но если поставить волшебный модуль провизионное покрытие рукоятки, который бустит кучной стрельбы, то этот пушкаль превратится в ваншотган ган метров тогда 10-15. Но это не самый сильный и эффективный дробаш в игре, хотя и прикольный. ДБС, привет Папку! или как его зовут в колде r 9 крутейший вариант для агрессивного отыгрыша. Стреляет бурстами и по два выстрела. К тому же его долго можно не перезаряжать. Количество патронов в одном магазине охрененно радует. С r 9 можно работать на средней дистанции, но не рекомендуется. Лучше сокращать расстояние. Комфортно стреляет данный пушкарь как от бедра, так и от прицела. Комплектация у меня на нем вот так. Такая. Про волшебный модуль ни в коем случае не забывайте. Записывал я, значит, геймплей с дробовиками, отыграл порядка трех игр и на четвертом гейме получил вот такой вот прикол. Если кто не понял, я словил временный бан из-за того, что на меня накидали жалоб. Обиженные мальчики, которые играют с ппшками в два пальца, ну или три пальца, хер их знает. Как это так? Почему какой-то тип с дробовиками MVP берет и так больно бьет по щам? Короче, сбили мне планы мамкины тащеры, и один день я был АФК. Ну, почти АФК. На лайвовый канал материал лупанул. Рекомендую к просмотру. Переходим к пехотным винтовкам. По своей сути, они все плюс-минус одинаковые. сп вообще под снайпу заточить можно. С продольно скользящим затвором топ это МК-2. Хороший урон, а главное достойный темп стрельбы. В купе эти два показателя позволяют играть с МК-2 агрессивно, нет, не нужно с ней забегать на точку и рашить. Играете здраво и головой. Я решил поставить на МК-2 голографический прицел, чтобы точнее стрелять по башкам и по верхней части хитбокса. Раньше я играл от мушки, либо с коллиматором. Плюс голографа в том, что он немного увеличивает цель. При этом не ухудшает АДС, как другие прицелы повышенной кратности. Короче топ, но нужен бодрящий АИМ, чтобы рассекать с данной пушкой. В рейтинге. Обстоят дела проще с СКС. Этот карабин по праву считается самым эффективным, сильным пехотным ганом из всех представленных в игре. Особо на нем не хочу заострять внимание, ибо тут и так все ясно, сборка у меня на нем вот такая. Княнский, почему ты не делаешь топ оружия в королевской битве? Мой дорогой друг, потому что в нее я не играю и не шарю за всю движуху. К тому же, за меня это лучше всего сделает Тинни Тун, ибо это один из самых скилловых и титулованных киберспортсменов в СНГ, который дает прикурить всем, кто встает у него на пути. Тинни сейчас активно выпускает познавательный контент на своем киноканале. Фичи, лайфхаки, хитрости, тактики и, конечно же, топ оружия в королевской битве. Битве. К тому же, в этом фильме еще и конкурс на абп проводится. Короче, пора бустить свой скилл, чекайте Нетуна и не забывай рофлить у него на стримах. Ссылку на супер Кибера в описании найдешь. Пулеметы. Конечно же, выделяется Холгер с самой популярной сборкой через коллиматор. Его уже успели чуть подрезать, сделать не таким маневренным, но по факту, как это была гибридная пушка с закосом на штурмовую винтовку, так она ей и осталась. Холгер больше штурмовка чем пулик, Хотя, какая разница, играть приятно, и это главное. Но лучший, лично для меня пулемет, это АИД, который собран через штангу для стрельбы от бедра. Его преимущество в том, что с ним лучше всего играть активно, подпушивая локации с местонахождением противника. На холге гереже ништяк играть на средних и дальних расстояниях. Не всем, конечно, будет интересен такой саевовый геймплей. Идеальная альтернатива, АИД с перком кураж, маневренность, возраст растает в два раза. Если играть опорку или захват, то смело с прожатой кинетической броней можно врываться на точку. Как ни странно, но и на средних дистанциях можно воевать, стреляя от бедра. У Аида хороший урон и кучность. Странно, конечно, почему этот пулемет все подзабыли. До сих пор в играх встречаю людей с холгерами, сейчас это не то чтобы метаган, просто хорошая пушечка. И если кто-то тащится по пуликам, Аид могу смело рекомендовать. В этом сезоне немного сбалансировали пистолет-пулеметы и для себя я выделил парочку фаворитов. Один из них это Фарон. Есть только существенный минус. Вернее сказать не минус, а пометочка, что с ним лучше играть до 20 метров. На большем метража вы становитесь максимально уязвимыми и вас практически все будут перестреливать. Вместо Фарона можно конечно взять МХ-9 с ним уже можно файтиться на таких дистанциях. Но вот в клоус-файтах мой выбор все-таки за Лучше всего его использовать на небольших картах. А если вдруг карты попадаются немножечко такие длинные, да и к тому же вы будете играть на каком-нибудь режиме захвата или опорки, то тут самый легчайший пистолет-пулемет вам в помощь. Бизон. Сколько бы его ни резали разработчики, один хрен он остается самым эффективным оружием в игре в целом. Немного на него мода прошла, и по сути, вот сейчас с ним не так зашкварно играть, как это было 3-4 сезона тому назад. Легкий в освоении компактный пулемет идеально подойдет людям, которые еще не научились контролировать зажим. И если бы я делал топ оружия для новичков, то однозначно Бизон там бы был. К слову, если ты хочешь, чтобы я зарядил такой топич, то дай знать об этом в комментариях. Как ни крути, пистолет-пулеметы плавно ушли на второй план. Сейчас доминируют штурмовые винтовки. Такая ситуация уже повторялась. В первых сезонах все по 117-му тащились, Тайпу 25-му, КН-44-му и по другим пушечкам. Сейчас же все преобразилось. Много новых пушечек появилось. Давайте штурмовки оставим на десерт. Перейдем к снайперкам. Но для начала я расскажу про обещанный конкурс на 30 боевых пропусков ну или на сепишки, если БП у тебя уже есть. Собственно, в чем прикол? В Ютубе я разыграю 15 штук, а другие 15 штук в дискорде. Начнем с дискорда. Залетай на мой сервер, ищи в самом верху чат. Розыгрыш на 15 бп. Да, вот так вот банально. И просто нажимай на вот эту реакцию, чтобы участвовать в конкурсе. И, в принципе, все. Изи, не так ли? Бот рандомайза опубликует результаты и тебя тегнет в случае выигрыша. Если что, ссылка на дискорд в описании к этому киноматериалу. В ютубе же движ классический. Обязательно зашибай кулаки, подписывайся на канал и оставляй комментарий, который начинается с Я. Люблю играть с. Ну а дальше пиши свою любимую пушку в игре. Итоги розыгрыша в Ютубе, как обычно, я выложу в свой телеграм-канал, ссылку тоже в описании найдешь. Итого! Прямо сейчас у тебя есть три попытки залутать подарки. Это розыгрыш в этом видео в дискорде и, конечно же, у моего кореша тенитуна Давай, жги, брата, брат, удачи! Снайперские винтовки. Я хотел бы поставить Арктику, как это я делал в прошлом выпуске, но Шивану Локус, ибо есть в этой болтовке какая-то изюминка что ли ну и еще есть кое-какая причина сейчас в принципе с локуса можно делать вот такие вот приколы давно с ним не играл, как говорится есть еще порох в пороховницах сборку мою многие знают и выглядит она вот таким вот образом самая полезная и как следствие Самая лучшая снайперская винтовка Это новая СВД С трехкратником она не оставляет Вообще ни единого шанса вашему противнику Можно сказать, что она пришла На смену Арктики Как в сетевой игре, так и в Королевской битве Подробный киноматериал про СВД Я не так давно делал, можешь глянуть Если не видел, там в принципе Я все разжевал и про урон поговорил Сборка выглядит вот так И конечно же, все мы этого ждали Штурмовые винтовки К нам вернулся старый добрый Type 25. Сейчас в рейтинге это самая популярная пушка по выбору, и это не просто так. Дело в том, что в крайнем обновлении ее немножечко бустанули, и эти улучшения так сильно понравились игрокам, что сейчас практически каждый второй гоняет с тайпухой. Сборка у меня вот такая, но можно и получше собрать. Отталкивайтесь от своих предпочтений, да и вообще, чтобы вы не повесили на Type 25, все будет с ним более-менее нормально. По моему скромному мнению, сейчас Type на подъеме, и если бы его не забустили, то за место него я выбрал бы Swordfish, тоже очень достойная штурмовка, о которой я говорил не так давно. Но все-таки, лидирующее место за М13. Эта штурмовка и так раздавала как здрасте так ее еще в этом сезоне дополнительно улучшили, я хрен знает зачем, но как бы факт. Я думаю, недолго ей быть на первом месте по КПД. Следующий сезон все рассудит Напоминаю про конкурсы в этом фильме в Дискорде у Тинни Туныча. обязательно участвуйте, все ссылки в описании и закрепленном комментарии. К тому же, закреп я оставил со своего лайвового канала, туда не забудьте залететь, мне будет очень приятно. Как обычно, я угнал-погнал, жму руку, с вами был Огнянский.